Как вы считаете, в наше время реклама все еще сильно работает на человеческие убеждения или люди уже стали более осознанными с, по сравнению с 1950 годом, когда только начинала зарождаться реклама на телевидении и более-менее на радио уже более актуально становилась? Реклама была, вообще-то говоря, значительно раньше. Реклама, может быть, в Союзе была там, в 10-е годы, скажем, в она была значительно раньше, намного раньше. Реклама была везде, и всегда реклама двигатель, как говорится, торговля, потому что у нас на Земле стали торгово-денежные отношения, уже очень и очень давно ведутся. Поэтому что такое реклама? Раньше ну, реклама человека реклама каких-то вещей. Сегодня просто ее огромное количество. Раньше это было, конечно, не так. Там доставляли информацию, там были телеграфы, там были там, на лошадях, там доставляли депеша. Это все информация. И это, в то же время, это и была и реклама. Правильно? Но сегодня веяние таковы, что реклама – это нормально. Только смотря какая реклама. Реклама чего? Вот, допустим, делать рекламу центра «Сангейтс», к примеру, да? Вот, не потому что это там, мой центр «Сангейтс», а потому что там есть действительно настоящая информация, и в этом я очень и очень хорошо разбираюсь. Я, в принципе всегда пользовался, но так, как это делается сегодня, это никуда не годится. Надоела всем эта реклама, поэтому, заметьте, сегодня же появились какие-то источники, и телевидение в том числе, где нету ничего рекламы. Правда, мы за это платим. Да? Вот у меня есть телевидение, там рекламы нет вообще. Почему? Потому что есть люди, ты им платишь деньги, они всю рекламу урезают. Вот так оно должно быть. Правда, деньги за это не надо платить. Но так на этом сегодня люди работают, они зарабатывают на этом, чтобы убрать рекламу, которая изначально вообще не нужна, полный нонсенс. Но вот так сегодня мир устроен. Да, я обращал внимание на YouTube, так же самое. Они изначально себя позиционировали как хостинг, потом добавили рекламу, а теперь продают пакет э, в месяц, чтобы убрать эту рекламу. Ну, хороший все. маркетинговый ход. Все правильно, да, хороший маркетинговый ход.